На зашим дельбе. саш, дельбе. Выйду ночью в поле с конем, Давай, Саня, что не заводится, что? Мы пойдем с Когда ты голая по квартире ходишь И несомненно заводишь Охота, брат, охота, брат, охота Охота, брат, охота на охоту Долтай мне да, в стороночку Нести свою ту стволочку Охота, Костров, чтоб, отчего так в России, березы шумят. Такую охуенную осину, вот такую здоровую, блядь, Она да. Я нагорела, сука, всю ночь всю... и жар держала, блядь. Вот за это я осину уважаю, блядь. Охуенное дерево. Осина. Каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно, но каждый понедельник я огурцом, каждый понедельник я огурцом, каждый понедельник я огурцом, но каждую пятницу я в говно. Я менеджер самого среднего звена, у меня есть дети, у меня есть жена, я работаю в компании связен горком, и каждый понедельник я огурцом. Камера забыть. Да это Я Раз, два, три! Ух, блядь, собака блядь, орел там! Сразу потряснил Сейчас ему охуенно. <толкнул> ему охуенно. Сейчас ему охуенно. Сейчас ему охуенно.